Внимаешь? Мне Внимание, я предлагаю заметить, что игра — это не только вот это время. Mm -hmm. Слушай, сколько тебе лет? Uh, мне 31. 31. Можно с тобой про секс разговаривать? Или пока это табу нельзя? Можно, Вот если у двух людей, е... Вдоки и Святослава, если у них в сексе не складывается, это вполне возможно не про тому, что происходит именно в тот период времени, когда они наедине. Согласен. Точнее, похоже, чаще всего, если не складывается. Оно вообще не поэтому не складывается. Потому что там, как сказал мне один участник, однажды на тренинге, гениальная фраза. Я говорю, я не скажу сейчас имя, чтобы не соглашать какие-то детали, но я говорю, слушай, я же знаю, ты недавно женился, но вот скажи мне, пожалуйста, вот что делать с женой вот в интимных отношениях? Понятно? Я говорю, конечно, понятно, интуитивно ясный интерфейс. Действительно. Я бы запомнил, это гениальное, мне кажется, определение. Интуитивно, то, то есть интуитивно, понятно, это И если там не происходит что-то, что мы хотим, там, в смысле вот она Евдокий или он Святослав, чаще всего это, ну, ни черта не связана с этим моментом. Точно так же, как в продаже. Если ни черта не продается вот какой-то продукт, Вполне возможно, что момент связан уже не с тем, что вот вошел покупатель, вот он смотрит или нет. На моменте производства, на моменте упаковки, на моменте маркетинга, на моменте создания трафика. Есть такое огромное количество вещей, за которые мы могли бы брать на себя ответственность. И исходя из этого, по сути говорить, ровно то же самое, что здесь. Панелон, мы сами к этому привели, вполне закономерно. И... Вас из этого можно извлечь уроки и увидеть новые возможности. По-честному сейчас разговор, в котором я предлагаю в меньшей степени говорить о том, что мы делали, а в большей степени говорить о себе.